Вот у нас такая карта есть с вами, будет, будет такая карта, да? Мы понимаем такой один из э, знаков, которым нужно пережить это все. То есть год условно тяжелый, но не для всех. Давайте поставьте, я не знаю, какая там шестерочка, наверное, да? Шестерку, кто у нас э, год змей. Сразу говорю, что паниковать не надо, но надо быть осторожным. И надо иметь всю защиту, какое, какая у вас только есть. Вот все что у вас есть из, э, из того что я рекомендовала не я рекомендовала из того что у вас работает не работает я не знаю включая иконы и вот все что все что вот во что вы верите все у вас должно быть при вас на вас и в секторе змеи на юго-востоке то есть, ну еще заодно и у тех, у кого входная дверь на юго-востоке, заодно у тех, у кого спальня на юго-востоке тоже нужно беречься, да? И э, мы понимаем, что все зависит от карты Бадзы. То есть, вот, например, я сама вот в год свиньи родилась, и для меня то же самое можно ужасы бы было рассказывать когда был год змеи, и рассказывать, что вот, бедные свинки, все сейчас на вас свалится. Для меня был замечательный год. Почему? Потому что сама по себе свинья, у меня очень много воды в карте, она мне не очень полезна, вообще не полезна. Вот. И э -э -э, змея приходила, убирала лишние воды, и у меня, например, очень хорошо шли дела. Ну и так-то хорошо, и так еще было все лучше. Поэтому, конечно, все зависит от вашей карты бац, но мы сейчас, в общем целом говорим что дорогие змейки, наступил достаточно тяжелый для вас год, вам предстоит произвести переоценку ценностей и выделить наиболее существенные лично для вас вещи. Все это может привести к масштабным изменениям вашей жизни вплоть до смены работы или расставания с любимым. Между тем, энергия года не дадут вам погрязнуть в личных проблемах и предоставят шанс, ну, например, как вариант, поработать за границей. Конечно, нужно учесть мнение дорогих вам людей, прежде чем согласиться на предложение, ну и уделять побольше времени и внимания старшему поколению. Еще раз покажу, напомню сейчас про, змей, про змею. Итак, змея у нас с вами попала юго-восток Она на юго-востоке 3, то есть вам на юго-восток 3 нужна будет защита. Сейчас я покажу, расскажу какая. А, звезда у нас семерка, звезда болезни, я про нее тоже рассказал уже. И, ам... Ой, извините извините, извините, извините, звезда болезни заговорила. Звезда краши потерь. Я уже рассказала, что она приносит, к сожалению, очень жесткую воинственную энергию. Плюс шапяти тигров, плюс судьбо, то есть противостояние самой семьи. То есть, конечно, для, зме... для тех, кто родился в год змеи, для них очень много, очень много таких вот энергии с которыми надо воевать что я вам советую во первых я вам советую на северо-востоке обязательно поставить значит, нам нужна защита нам нужна личная защита все амулеты, какие есть вы можете носить с собой весь год нам нужно поставить я рекомендую пару собачек пияо очень мощный мощный талисман защиты такие собачки видите, они имеют один рог, лицо собаки льва у них такие типа копыта какие-то крылья там хвост в общем известны всем что обладают способностью не пускать в дом неблагоприятные энергии злых людей ну вообще сами по себе хорошие такие красивые их очень красиво делают многие ставят в домах вот, я вам рекомендую этих собачек пияу хотя бы купить в этом году особенно змейкам и и еще есть такой, такая история с браслетом. Есть, есть браслеты, на которых есть браслеты с бусиной дзин, на которых есть собачки пияв. Смотрите, они разными фабриками выпускаются по-разному. Не обязательно они должны быть один в один, вот такие, как тут нарисовано, да. Но, то есть, видите, там такие собачки уже встроены в этот браслет. Я хочу сказать, что все бусины Ди, они делаются в монастырях, они сразу проходят определенные защиты, потом они делаются активацией у вас на руке. Ношу, я сама лично ношу бусину Ди, и я хочу сказать, что я вижу очень много известных людей, понятно, никто не афиширует, не показывает свои запястья, но очень много людей, кто с этими бусинами ходит. Ну, Во-первых, сейчас вообще браслеты модные. Да, то есть вот можете такую себе защиту поставить а, так подождите а, я может быть оговорилась да если я вдруг оговорила ставим мы значит, ставим на сект в секторе юго-восток а, в юго-восток значит у нас попадает я, я сказала про... Да, смотрю, многие задали вопрос. Извините, я бывает. Татьяна пишет, у меня дочка змея. Я. Татьяна, ничего не расстраивайтесь, обязательно поставьте защиту. Извините, я могла оговориться. Да, я говорила про Юго-Восток. Юго-Восток. Если я оговорилась, то извините. Значит, э, если вдруг э, с собачками браслет пияву не взяли... Я сама ношу и всем рекомендую одна из мощнейших девятиглазая бусина Ди. Она, видите, в восьмом периоде восьмиглазая сильна, а уже девятая настает и это как бы бусина такая за делом богатства и удачи на будущее. Очень мощнейший тибетский талисман.